Стараем подписчикам и гостям, я джетли, у меня по-прежнему этот голос. Это Надя Десаминова, ди и сегодня мы будем создавать образ Снежной Королевы для клипа... <связь> для клипа! <связь> <связь> для <Дев> клипа! <-по. связь> вот, в общем, в общем как-то так. Клип в скором времени выйдет, но заодно я про... Про-то все, <связь> Заодно я покажу, как мои тени, оттенки моих теней смотрятся... На людях. Нам надо создать тебе бледность. Mm. Поэтому мы сейчас тебя немножко намажем зеленым. Охуенно! <свен> <свен> а мне не надо зеленый, я так зеленая. Не, надо. Ты будешь зеленая лучше. И, короче, у меня сейчас не все кисти есть. <свен> Поэтому я буду пользоваться еще немножко пальцем, но ты видела, я руки помыла. <свен> Они еще класненькие. <свен> <свен> Где да, нет фона? Ты все делаешь на кухне. Займись, выгляжу, да? Все готово, короче, можно идти снимать клип. А? Я думаю, ты сейчас мне залепишь скотч, блин. Не будем снимать пранк? Да посушить, сушить кисти я мастер, подожди, надо просто вот так вот тереть, блять, пи, я прощу, прощения, ты, наверное, не материшься в своих видосах, а я матерюсь как сука, ну-ка, я знаю, что я сделаю, я ее выживу. и просто, а, ну, вообще, у нас еще кошки есть, чего, сися, ну, блядь, какого хрена, я что-то смотрю на нее и такая искра была безумие. почему ты не, не пригласила мне ее. Насить? Да. А ну я сейчас забыла, что она у меня есть. Я вообще ее для тональника использую. Да какая разница ее помыла и нормально. Вроде сказали, что вот эту пленку с ним не надо снимать. Какую пленку? Ну, вот эту, в которой силикон. Да. Вот, она а что-то так подмывает. Я просто я не знаю, мне очень хочется достать этот силикон. его. Не надо его есть. Когда нет штатива, и ты такой. На, сейчас погоди, это надо сфоткать-то че, блядь? О, о. Блять, мне. Мам, сегодня буду отвлекаться. О, это займет много времени. Что у тебя там случилось? Где? Да у меня камера за... с попачком. Говно. Зачем ты так делаешь? Это кошки твои. Что? Да. Та и телефон. Черт. Блин, надо тебе это монтировать. Мне? Да. Я не поддержу таких хлестких звуков. Я же обычно не кричу в своих видосах. А я кричу. Ну ты же видела мои видосы в инсте. Конечно. О, особенно на мой инстастол, инстарстори. Понятное слово, конечно. Ну что, размалывалась? Что? Ну возьми влажную кисточку, вкусно. Нормально, нормально. Наверное. Все сейчас смотрится. Да нет. Класс. Это наоборот, короче, надо влажную наносить, И тушевать. Ну что получается? Да. Класс. Вот ты теперь бледненькая такая. Я там еще чуть-чуть будто у меня болезнь. Знаешь, почему лицо такое белое, а шея черная, как у негров? Чёрт, мы забыли про шею. Сука. Ничего. Все, мне хана. То есть что, получается, руки тоже будут? Да. Ну, руки мы в конце... Не, мы щекотно. Я не могу. Щекотно? Хотела давно с тобой ролик снять. Я буду смотреть на это, и не будет очень стыдно за свое поведение. На одну пуговичку просто. Ну да, чуть, -чуть. Мне не важно. Короче, у меня такой тональник. Это тоже савика. Ну. Но я им пользуюсь. Потому что этот тональник, как ни странно, Немножко лучше, чем какой-то корейский. Корейский смотрится на... Ну, короче, он на волосках скатывается. И такой, это такой... А этот кремовый. Ну, он нормально? Да. Ну, нормально. Сейчас такая... Блин, и такая... Бу-бу-бу-бу. Я так и планировала, конечно, но... Не стоит. Все делаем одной кистью. Ты записываешь? Да. Ну, одна бровь, одна любовь. Одна кисть, один макияж. Господи, я только не вставляю вот этот мой смех. Где, как будто я сморкаюсь. Но я так не сморкаюсь. Я так смеюсь. Ну, как бы у каждого свои недостатки, минусы. Так в том, что я дам. Блин, ну это... почему на всех тональник смотрится лучше, чем на мне? Я не знаю, как он на меня смотрится. 2007! Глупо закрашиваем тоналкой. Я тебе их потом увеличу, не надо. Ого, они мне что, большие будут? Как ты мой О, как ты смотрела мне в штанышки? Ну надо... Мне страшно стало Да, да твои волосы везде Не смешно Цук. Что, Жиза? Там не только мои волосы А что еще? Там моя жопа а? Блять, щитки за сто Усишки твои надо закрасить Нет, нет усишки У меня есть У меня даже борода есть Но не. ты об этом не знаешь, я вреюсь каждый день но ведь ты не бреешься. О-о-о! Потому что я ее вижу. А я не буду трогать. У меня здесь за что-то. У меня есть еще, кстати, фиксатор от маг. Что это? Ну, типа фиксатор макияжа. Не надо. Ну, отмываться ты будешь дома, если че. Нихуя себе! Ну, приезжай к маме, я была на съемках. Она меня как посмотрит-то. Да, нормально. Мы тебе сейчас постараемся сделать что-нибудь хорошее, красивое. Ты так смотришь? Какая так давно, такая довольная. А что это сейчас будешь делать? А это блин. Мы заодно его Ну, испробуем. Ах ты супер! То есть я подопытный кролик? Нет, ты не подопытный кролик. Я знаю, что он безопасен. Для животника? Мне будет очень стыдно, если я увижу этот момент в видосе. Так, стрелки, я не знаю, Тенью. я могу тебе их рисовать или ты. Я не умею рисовать стрелки, но ты умеешь на людях рисовать. А -а -а. Еще можно было воспользоваться маслом. Для кур. Я не знаю, зачем, но я его купила, потому что у всех есть и у меня должен быть. А, -а. это, короче, это база для теней. Сегодня я превращусь, не знаю, в кого. Я тоже. Не... Холодно, холодно, холодно и щекотно. А как ты стрелки рисуешь, Блин, если ты не Блядь. Ну, очень долго. И... А еще я психую. Блять, как мы щекотно и холодно. Тихо, тихо, тихо. тихо Сейчас такая возьмет и засыпет все лицо. Блять, задолбала уже. этот аппликатор Он похож на джунглин кстати нет в смысле нет, нет. в смысле не надо ну нет. Нет, если надо туда чтобы лег. Бенек... Я прям чувствую, как будто она мне тонны тоналки, блин. Ну на тебе тонны тоналки. Кошмар. Я прям это чувствую. У вот меня там кто-то пишет в понтаче все. Чего пишет? Не <смех> знаю. Но я слышу звуки. А я не слышу. У тебя И <смех> <смех> такой, короче, мама. <смех> это кто? Ну, один глаз не очень получился. Никакой. Вот этот. Ну, его немножко падает. вот так. Вот и все. Все, класс. Сучки, руки и данки. Кадамки. Кадамки. Что сейчас ты будешь делать? Я не знаю. Сейчас посмотрим. короче, это из набора тоже салика. Она синтетическая. Прикольная. Я хочу, короче, из магазина этого шоп заказать. Это ты куда сейчас будешь? Все посмотрим. Ну что? Ты думаешь, я вижу свои образы заранее? Нет. Я Нет? Все, я их все сдаю. Но я знаю, что примерно должна получить, поэтому. Говно какое-то. Ну возьми поменьше вот такую вот. Вот такую вот, типа жестче. Ну, просто они для теней, но ладно. Ну какая разница. Ну как бы они сегодня будут использоваться на тебе? Я же могла просто взять этот хайлайтер. Что тебе мешало это сделать? Я? Чего? У да, что-то не получается. Блин, главное, джейдоусами своими не скинуть все на свете. Да не скинешь. Ты мне и брови Да. Сейчас беленького еще возьму. Погуще, да? О! Заебись? Да. Хорошо, жизнь все так. Все, не буду умываться. Короче, буду ходить, так когда я пока не смотрится еще сам. Неважно. Мы сейчас подкорректируем. <свист> не боюсь, у меня есть пальцы. <свист> вот так. Да, я боюсь больше всего. <свист> В смысле того, что у меня есть пальцы? <свист> да. А вдруг они не оттуда растут. Как руки. Хотя. Мои Почему они тебе не угодили мои руки? Они у меня угодили. Ровень, <свист> <свист> <свист> ну твой форт мой! Необычно! Ну, у меня просто другая форма, я привыкла на себя все рисовать. Ну, понятно. Я не всегда сниму то, что я рисую. <сёк> сейчас будем рисовать тебе грубые такие торжисткие блогеры. Не надо. Черным. Черным? Черным. Очень черным, если ты сейчас белым делаешь. Да. Да-да-да, <сёк> брос! С левой стороны у меня лучше получается все, Но потому что так удобно. Тут нормальная бровь, а тут не очень. Сука. Я думаю, никто на меня смотреть не будет. Я не знаю, зачем это сделано, но... То есть ты не знаешь, зачем ты это все делаешь? посмотри туда. ё Я как... Первый снег. Не соглашайтесь на это. Все, кто ее знает, не соглашайтесь на это. И все хорошо, все нормально будет. Мы просто делаем тебя Да еще бледнее. Да я и так бледная. Все говорят, что ебать, ты бледная, как поганка. Ну, ты скажешь, посмотрите клип. Я там вообще. Я там вообще снег. Снег. У меня в голове музыка классная, короче. Это холодильник? Нет, у меня в голове музыка. Это холодильник гримчит. Ну, это не холодильник. Это холодильник, я тебе отвечаю. Да, я знаю. Но у меня музыка. Это холодильник. Сколько раз повторять? Ты не понимаешь. У меня там группа классная играет в голове. Наверное. Какая симфония холодильников? Да. Вот я же говорю, у тебя холодильник. Там, короче... Самый старый холодильник ебашек на барабанах Блять, я хочу почесаться Блять, нет Чем, б, можно Чем можно почесаться? <связывая> я потыкаю себе, потому что б, мне не хочется почесаться <связывая> Да просто полосней. Как так вообще? Я просто хотела помочь, да? Mm -hmm. да Покажи всем и скажи, я просто хотела помочь Да нет, я уже вынула, я просто хотела помочь я вляпалась ногтями, короче, в этот свой грим Бич, не круто, кстати, грим хороший Бич! Тебе не щипет, ничего нет? Ну, нет, вот. мне просто хочется почесаться Ну вот, да Вот надо... здесь вот А, ну я туда тональника мало наносила Короче, грим хороший, аллергия не вызывает, можно покупать Так, что мы делаем сейчас? Сейчас Чу. мы возьмем первый снег, потому что он подписан. Я помню, как он называется оттенок. И страшно. Нифига не видно, я знаю. Он белый. Видишь? Ну как снег? Как моя рубашка. Только белее. И переливается. Блестит. Как? Сводчик, кстати, на втором канале есть. Че? Свотчик на моем втором канале есть. Так, ты почесалась и стала Я бы отключила холодильник, но я потом забуду его включить, и мне все растает. Да, мне как-то мешает. Ну, мне обычно говорят зрители, что типа отключи холодильник. Но, видно мне сейчас, где-нибудь, где-нибудь ва скажет, что ты делаешь, блин? Фу, ну страдаешь. Ну, видишь, у меня ногти спереди зеленые. Он, кстати, красивый. Ну да! Иду сюда, как чихну. Like Бля, у меня шутка в голове классная, подожди. Ну. Давай, типа... Ч yeah. ⁇ -ка как думал? Смок, уид, абредай! Как-то сказать, сун. Смок, уид, абредай! Какую ставку? Смок, уид, абредай? Смок, уид. Да какая разница? Смок, уид! Короче, блядь, неважно. Кури, еду, что? А что нет? Тебе что, что, у меня рощи на ресницах? Почему они такие густые? Адит такая. Обида! И меня такая жизнь такая. меня такие жизнь такая. Блять, хватит все! Smoke weed every day. Что я обычно три часа крашу, да? То есть Ну, то есть долго. Ну, может, на этот раз получится не три часа. Звезды говорят. Нет! НЕТ! нет. И тут, короче, надо вставить Гитлера типа Ай! и, короче, гибнуть. А потом меня таки выбрали... Э, ты то ч ⁇ блядь, против этого этого того авуаха самого. Что? Смог Теперь мы берем оттенок почему вот я Почему он рассыпался? Это этот это асфальт, короче, какой-то. Цвет асфальта? Я чувствую, как тебя Угу, Я тоже. Да ладно. Ты понимаешь, почему я не могу рисовать? Да. Ты волнуешься. Я море. Посмотри, вот так. Ну, типа, вверх. Я надеюсь, я тебе глаз не попаду. Богу. На Бога поступаю. Закрой глаза. Когда ты дубе Да. А, шутка про смог выехать, да ладно, не важно. Все, прости. Не могу больше сдерживаться. Не сдерживайся. Короче, левая сторона получится хорошая. Мы с нее будем снимать, а правая не очень. Но у правая. У меня правая жизнь удалась. Сразу не обидим. Почему туда, кстати? 24 часа Чего? Божь 24 часа стойкостью Чего я, я это смыть могу? Нет Да, нет, почему нет? Они не смываются <laughs> Почему не смываются? Ну вот так вот почему-то Смываются Я этому поспособствую mm -hmm. Mm -hmm. Э, Типа стрелки ты ебанула? Mm -hmm. Ну, типа того сейчас все плохо, да? Бояться стоит, да? Я тут немножко это напортачила. Короче, все лицо черное стало вместо белого. Такие, короче, синечищи сделала мне под глазами, хотя они и так уже есть. А, с правой стороны тип не надо, что? Там так А, Чуть такое? Хи где что? Хи где где вообще? А по маркам замазывают Да что за маска? Египетская сила. На я нормально все. За маской? Ты что не сможешь меня видеть? Да я смотрю. Да я не верю тебе. Но я иногда смотрю. Вид? Это вжух-вжух? Вжух-вжух, как это ново Вжух-вжух, как это клёво Вжух-вжух, как это клёво Вжух-вжух, как это И Что-то я не знаю, это новое Новое, но, но, да? Новое Этим полоскам, наверное, лет уже десять Полоски А теперь глаза расширяешь. Так Я стараюсь. Ты ничего не понимаешь. Я стараюсь. У меня в голове эта песня. Ну вру, типа. Так. Это что? Зачем? Ну, По-моему, на яблочко дивно. Я не уверена. Я еще сама не очень выучила. Так, То есть меня сожгут, такую красивую. Да. Ну, ты такая красивая, чтобы тебя сожгли. Какая она надеялась глаз кисточкой за тупые вопросы, <свят> да. Кида. Я все, я больше не Ну, мам! Надо что-то придумать, чтобы они не опадали доски Да. Да, ну, давай. Там все равно на камере видно не будет. Видно. Нет, у меня просто лицо светящееся. Ебало жирное. Луна. Луна, луна. Цветы, цветы. Это что? Опять? Не! Так, давай, главное, зубы тебе не накрасить. Ненавижу пользоваться аппликатором. когда я так делаю. Оп! О, бляп! Да. Оп! Ты хорош! У меня и так мячковая, почему не так, видишь, Хмычковая к тем пришел, приходится на тебя кричать. Ты не можешь мне отказать! За что? За все смешное. Бля, я похожа на негра? На тигра? На панду, бля? Да. Ты похож на ведь Гагу. Ра-ра-ра-а-а. ра ма ра на да господи. мои губы горят. Да? В смысле горят? Пожар! Да? Да Сильно? нет, ну да нет, нормально. Бля, может не стоит это на губы было наносить? Ну, знаем. Вот ты дышишь. Бля, как же... Сори, я забыла. Как ты могла об этом забыть? Я просто видела, как они полетели. <свист> Ладно, все. Все говорят себе не, ж... не жри, а ты говори себе не ржи <свист> Хватит ржать <свист> И тут, блядь, я загнала... потому что я очень боюсь Заебись, по дверь. Ну, что, со Ой, да твои легендарные джинсы. Ну, я у них рисовала картины, и они как бы пропались. Модно. Я не знаю, куда это наносить, я нанесу это сюда. Лучше, выбить. Надо поменьше, пожалуй. Ты моргаешь хотя бы? Нет. Страшно остановить, когда ты намагаешь Почему? Ну, ты такая Ты что, умерла? Лучше бы спросила, ты вообще дышишь Да, дышу Хорошо, что Маргарита ртом тебе не надо. Или надо? Ну вот и слава. Что ты делаешь? Ты секунд опять? Нет, я просто умираю. Сделай так. Не могу. Почему? Я их не чувствую. Кого? Губ, как будто у них нет. Да? Ты что ты творишь? Гратис. Да что, ешь ее, что ли? Это ты мне ее засовываешь ей не важно. Я тебе на внутреннюю часть губ, чтобы она растушевалась правильно. Я же не буду ее тебя тушевать. Нормально, выглядишь как мертвец. Да, так и надо. Все, теперь надо надеть парик. Сейчас мы наденем на, на надежду парик. Надевай шапочку сначала. Вот, в принципе, конечный результат. Так. Тут еще просто гель для укладки. Да. Гель для укладки. Блять, что? Гель для укладки моей жизни. Пригодился бы, кстати. Девочки про жизнь. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, ставим лайки, дизлайки, если вам как бы, понравилось или не понравилось. Не ставьте дизлайки. Я терпела. Долго терпела. А вот подписывайтесь, в общем, на мой канал. На ее канал. Ссылочку я оставлю в описании. Нет, там, <с> там жопа не надо на мой канал. Лучше на мой инстаграм. Да. Ну, на инстаграм я тоже оставлю тогда ссылочку. Такая вот снежная... Белоснежная. Белоснежная. Крулива. Вообще, надо еще найти корону. Смастерию! Из бумаги. Сейчас займемся. Как закончить видео. Пока!